всем привет друзья хочу сегодня поговорить о спонсорстве и о командности смотрите если вы хотите быть хорошим спонсором спонсор это подразумевается в нашей индустрии спонсировать передавать информацию и какой должен быть спонсор Спонсор первое, это самое главное качество в нем, это должно быть честность. Вы должны быть честны перед командой, перед самим собой и перед своим спонсором. Вы должны быть постоянны. У вас не должно быть сегодня одно, завтра второе, после завтра третье. Вы должны быть постоянны, постоянны. Что такое постоянство? Постоянство это в, в бизнесе на 100%. Ты посещаешь тренинги командные, ты посещаешь презентации, ты участвуешь активно в чатах, ты постоянно проводишь сам презентации, ты постоянно делаешь трехсторонние встречи, ты выводишь на спонсора и сам являешься спонсором. Ты постоянен, ты всегда на связи. Тебе обращаются люди, ты всегда отвечаешь постоянство, терпение должно быть. Не все складывается так, как хочется, хочется быстрых результатов, хочется миллион за первый месяц бизнеса. У спонсора всегда и у любого человека. Будут трудности, сложности. И тот, кто умеет решать эти задачи, тот добьется больших успехов. Здесь вот играет футбол, ребята. Тот, кто будет решать вопросы, тот пойдет дальше, добьется больших успехов. А какую команду вы хотите? да? А давайте порем командности. Ваша команда будет делать ровно то, что и вы. Спрос с ваших партнеров, он будет такой же, как и с вас. Если вы постоянны, трудолюбивы, честны, вы любите людей, вы делаете, вы служите людям, вы делаете все для людей, для своей команды, команда будет отдавать и делать... То же самое Командность это когда все вместе Вот ребята играют в футбол Там нету одного лидера Там есть команда Которая выполняет функции Каждый в команде Выполняет функции Не может один человек выйти Против 11 И выиграть Никогда Миллион раз они сыграют И миллион раз команда выиграет Нельзя быть волком-одиночкой и работать в команде, сам по себе. Командная, слаженная работа – это командно. Командность, взаимозаменяемость, трудоспособность, терпение, постоянство, работа над собой, получение знаний, обучение над личностным ростом и так далее если вы пришли в бизнес и хотите добиться результатов, то нужно быть, становиться лидером, нужно вести за собой команду. Не может так быть, что ты пришел в одну компанию, через месяц, через два, через три ты пошел в другую компанию, Потом еще в одну компанию, в другую. Люди на тебя смотрят, думают, слушай, но ну мы устали уже ходить за тобой. Усядься уже на одном месте и делать действия. В любой компании, в любой, нужно работать, пахать, трудиться, строить бизнес, чтобы получать пассивный доход. В любой компании. Абсолютно в любой. Халявы нигде нет. Поэтому, друзья, желаю вам чтобы вы становились хорошими спонсорами, передавали, передавали это вниз своим партнерам, чтобы партнеры смотрели на вас как на хорошего лидера, и чтобы у вас в команде были такие же лидеры, такие, как вы сами. Все, желаю вам удачи. Пока-пока.